вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там тема сегодняшнего видео расклада онлайн. Гадания Позитивные события ближайшего времени. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любой вариант. Времечко в описании под видео. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант? А, так планы о позитивные события ближайшего времени. Следите, чтобы елка не упала, как у меня. Позитивное событие ближайшего времени. Здесь у нас любовная история. То есть, если у вас э, не было личной жизни, если вас ничего особо не тормошило по личной жизни, от слова «совсем», то здесь обычная, обычная, обычная, интересная любовная линия, любовная история, возможно, некоторое любовное веяние, возможно, вплывание в некоторые события, которые рядом подруги, и они все замуж выходят, и либо они все с парнями. То есть здесь будут очень сильно касаться дела сердечные, если кто сейчас не особо парится по сердечным делам, либо по мужчинам, либо как-то, да. Ну, я думаю, что выходные, все дела А чего бы нет, по любви не попариться Поэтому здесь у нас любовная любовь Если нету таких мыслей, еще раз говорю То я бы хотела Немножечко даже настоять Это ты сказала, да? Это ты сказала, что любовь, поэтому и любовь Нет, просто любовь Захочется любви, захочется романтики Захочется волшебного для себя молодого человека Который хотел бы Возможно, какие-то сны могут тоже присутствовать Возможно, какие-то события обдумывания, планы также, если у кого такие какие-то интересные любовные истории, то здесь кто-то будет задумываться о будущем, то есть молодым человеком. Либо даже загадывать молодого человека, тоже не исключаю. Но здесь, если уже есть какая-то влюбленность, то здесь какие-то очень сильно интересные а, могут ожидать для некоторых, заметьте, для некоторых событий. То есть а события больше... Какие-то быстрые То есть это быстрые свидания Быстро вот Со всеми, с мужиком отдохнула Там-то, там-то, там-то и все Вот здесь какие-то такие быстроватые события Что особо вы не успеете Как-то их зафиксировать в своей голове Поэтому проживайте любовные дни Каждый день с благодарностью Поэтому, дорогие мои, это тоже не забудьте Но здесь я бы сказала Что, возможно, мужчина Предоставит какие-то Планы на будущее, то есть вам даст какую-то, возможно, траекторию своего полета, либо э, совместно вашего, либо совместно и с ним и вас и вместе. То тоже да. Поэтому здесь любовная чистая линия, любовная история, быстрые события. Возможно, это... что здесь за тормоз. Давайте про тормозов посмотрим. Если что, если что, если что. Так, если что, ну как все-таки вариант, возможность, почему бы и нет Ну по отшельнику, где у нас тормоза у нас будут Тормоза, тормозить любовную историю Либо вообще тормоз, возможно, один из людей будут в любовной паре Это у нас тормоза, это у нас Как же сказать там? Человеческие ваши качества будут немножко тормозить развитие ваших отношений. То есть недоверие, возможно, также неравноправные отношения здесь могут как-то тормозиться, недоверие, нахальство – Критика. Поэтому здесь в принципе, в плане, если у вас будут там, какие отношения у меня будут развиваться тогда с молодым человеком, я бы сказала тогда хорошие, если вы не будете подвержены каким-то таким человеческим порокам, которые как раз таки и тормозят всю эту историю обычно по своей сути поэтому у вас здесь выпал отшельник по отшельнику и к отшельнику я доложила еще паш мечей и у нас сил поэтому если у вас неравноправные отношения либо какие-то такие которые постоянно ссоримся ругаемся не доверяем друг другу либо кто-то хочет загребастать всю власть себе но на другого пофиг то тогда это будет тормозить ваши отношения в ближайшее просто время поэтому здесь бы я бы сказала чисто любовная история чисто любовные планы возможно Быстрые какие-то препятствия. Также могу сказать, что, дорогие мои, в ближайшее время вы со своими же пороками и столкнетесь, если что, в отношениях со своим молодым человеком либо девушкой. Если вы свободный человек, то у вас могут, кстати, встретиться такие люди на вашем пути. Вам подходящие, вам нравящиеся, но у вас будут какие-то какие-то недоверчивые. Недоверчивое ощущение вот этого всякого союза. Поэтому, дорогие мои, в принципе, по любовной линии, если кто именно не в отношениях, я бы сказала, очень хорошая, позитивная карта, что вы можете кого-то встретить, даже очень сильно, м -м -м, мужчину. Э даже быстрее, чем вы думали. Возможно, также, но это, конечно же, зависимости От вашей, работы, сколько вы, от вашей работы, занятости от того, что сколько сил вы на что тратите. Вот от чего это много чего зависит. Но быстрее, либо не быстро вы встретите молодого человека, либо какую-то свою интересную маленькую половинку. Возможно, да, здесь могут быть и немножечко такие не особо равные отношения. Угу. Возможно, по статусу, либо по возрасту. Здесь может быть немного неравенство именно по возрасту, либо по статусу, либо по индивидуальным чертам. То есть она такая воздушная, мягкая, приятная, он такой огнедышащий, пылающий дракон. Поэтому вот здесь может и такое, кстати, встретиться. Если... Что? Ну, здесь любовная история. Если у вас нет любовной истории, то вам захочется побывать в, в своей любовной сказке. Не знаю, может быть, вы просто фильм будете пересматривать, поэтому некоторая любовная история здесь а, а, написана. Здесь и двойка чаш, и у нас влюбленный, и Паш чаш. Поэтому также может, кстати, хорошая переписка здесь быть, хорошее сообщение. Но здесь, смотрите, может тормозить просто вот такие какие-то неприятные карты. Я вам до этого, если что, сказала. Поэтому события в ближайшее время, здесь любовная линия, люди... Человеки, сообщения, приятные вести, новые для себя люди новые, люди, новые человеки по жизни, которые могут с вами идти, которые очень сильно захотелось, чтобы в вашей жизни присутствовали и вам вселенная откликнулась. Здесь правда классная позиция, здесь есть какие-то, но, но это не особо основное. В этой классной линейке карт. Поэтому, дорогие мои, да. Ну, давайте еще да, к этому королю. Да, мужчина. Еще второй, третий, господи. Э, да. У кого если два уже, то два уже. Поэтому, дорогие мои, правда, здесь, в принципе, люди встречаются, в люди влюбляются, женятся. И, соответственно, какая-то прям очень сильно классная история. Возможно, именно в ближайшее время вы найдете какую-то свою половинку, найдете какую то своего человека, которого вы давно хотели, но уже немного потеряли какие-то сомнения, что такое найдется, либо такая найдется, поэтому я бы здесь хотела бы сказать, что я прям поздравляю очень многих людей а, с таким каким-то проявлением. Если в паре, то в паре я сказала, что могут тормозиться их а, развитие пары из-за таких некорректных, неприятных а, поведенческих намеков по отношению к партнеру и к самому себе в первую очередь. А, так, в принципе, события очень будут динамично развиваться, если вы сами не будете это все тормозить. Поэтому, дорогие мои, прям счастье да любовь Счастье это да любовь вам по этой всей такой интересной истории. А, кто первый вариант загадал, и кто-либо одинокий, либо кто в паре, а, здесь очень сильно здорово и классно. Я согласна, кстати, с людьми. Вот, Поэтому прям вообще я прям дико в восторге, дико поздравляю тот, кто прям вот прям заказал. Вот это позитив, правда. Тут и встречи, и свидания, мужчины, женщины, все дела, влюбляются, женятся. Нет, я хотела бы сказать, на полном серьезе вы встретите того, которого вы захотите, с тем человеком, с которого вы захотите иметь дальше отношения, связать, возможно, судьбу. Но это, конечно, от вас зависит, от того, насколько у вас там Пажи мечей очень сильно развиты силы вместе под отшельником. Поэтому, дорогие мои, я не говорю, что это плохие карты, но как тормозящие факторы это очень сильно могут, может влиять на отношения с вашим молодым человеком но здесь прям очень сильно здорово классно замечательно и прям я прям поздравляю тех людей кто выбрал первый вариант поэтому спасибо вам давайте следующий вариант здравствуйте кто у нас выбрал второй вариант давайте посмотрим позитивные события ближайшего времени И вы маяться будете, <смех> как плохо сказала, не совсем. Вы здесь маяться не просто так будете, а от того, что вам захочется что-то в жизни сделать, вам захочется преодолеть препятствия, преодолеть несоглашения, какое-то безделье, возможно, а у кого-то какую-то поверженность. То есть вам будет хотеться преодолеть немножко больше, чем вы даже можете. Смотрите, я не удивлюсь, если вы сами будете провоцировать для себя какие-то проблемы, но лишь для того, чтобы выйти, как сказала бы, грубо-не грубо, но чтобы выйти на новый уровень развития, ощущений, мировоззрения. То есть вы сами себя немножечко будете толкать, возможно, через негативные мысли, либо через негативные вещи. Но вы будете себя толкать к новому, к тому, чему вы бы захотели в этой жизни достичь. Но я не могу сказать, что именно достичь. Ну давайте, что именно. Конечно, этот. Вот. Семерка и девятка. Ну да, я же сказала, Маец, Поэтому пока тогда, тогда да, да, да, да, нет. Тогда до да, этого. Да, да. Давайте поподробнее, поподробнее маяться будете. Смотрите, здесь у нас рыцарь жезлов скачет от двоечки мечей. Соответственно, скачем мы от дурных мыслей, которые связаны, возможно, с нашими любовными отношениями, с мужчиной, э, с желанием обрести что-то большее. Возможно, обрести какую-то некоторую ясность, а возможно, взять верх над каким-то э, безукоризненным положением дел. Могу еще предположить, что здесь могут люди... Ну не специально вы находите какие-то вещи, но дабы оттолкнуться и выйти на новый уровень, и, возможно, я бы сказала, что в ближайшее время вам здесь немного не о событиях говорится, возможно... Я бы хотела бы сказать, что здесь больше говорится о вашей энергии. То есть вы захотите сделать больше, вы захотите знать яснее, лучше понимать какой-то предмет, возможно, лучше понимать людей, себя, всех в округе. Почему так со мной произошло? То есть здесь прибавится очень много энергии в ближайшее время, что куда-то хочется ее выплеснуть. Но именно куда? Это тоже будет ваш глобальный вопрос, поэтому я только вижу рыцарь жезлов с двойкой мечей, то есть выплескивание энергии и эм, будете уходить от каких-то дурных для себя мыслей по девятке пентаклей, девятке жезлов, восьмерке мечей, но это э, под ним еще по пятерке мечей, поэтому я и сказала. То есть могут присутствовать какие-то дурные мысли по поводу того чего вы достигли чего вы не достигли того что в принципе в вашей жизни есть и что в принципе еще не хватает то есть какое-то такое состояние немножечко неспокойствие но которое будет именно вас толкать на какие-то определенные действия только потому что кто-то здесь правда бездельничает а кто-то очень много перегружает себе всякими мыслями по какому-либо положению дел который сейчас сейчас в данный момент у них находится. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала больше так куда вы свою энергию потратите, либо куда вы под какими-то идеями будете вкладываться во что-то, я, к сожалению, вам сказать здесь не могу. От слова совсем, потому что здесь у нас верховная жрица, поэтому мои руки связаны в этом плане. Но маяться от какого-то безделия, либо от какого-то понимания того, что где-то я проиграл, что-то я не получила, я хочу любви, а что-то где-то нету, я все заработал, но этого что-то что нового в моей жизни не происходит. И вот здесь именно метание, метание, возможно, также недооценки того, что у вас имеется, вам захочется сделать намного больше в жизни, нежели чем сейчас у вас имеется. Поэтому, дорогие мои, здесь больше позитивные события ближайшего времени. Здесь именно... Под вашим контролем, в первую очередь, у этого личного варианта. Касаемо она и любви, касаемо денег, бизнеса, хобби, занятия, проигрыши где вы проиграли. Либо также какой-то нового новых нового пути, новой любви. То есть у каждого здесь своя некоторая песня. Но у кого-то здесь не хватает любви, у кого-то здесь ее Человек какой-то потерял эту любовь. Возможно, потерял какую-то связь с человеком. Возможно, не знает, что кто о чем думает. То есть хочется знать, что обо мне думает тот определенный молодой человек, что он чувствует ко мне. У меня не получается что-то сделать, что-то вырастить. Я не смогу что-то получить от этого. Я хочу начать свой путь. Я хочу сделать то то У меня есть все задатки. Я, в принципе, был, у меня было много неудач, но я хочу сделать больше. Здесь у каждого своя песня. Я просто перечисляла, какая определенная может подходит вам, либо человеку, кто загадал рядом с вами. Но при этом просто каждый из этих людей, кто загадал этот вариант, будет хотеть этих позитивных изменений и будет к этому стремиться. Вот, и они будут больше зависеть от вас, эти позитивные изменения. Поэтому здесь песня о главном. Здесь вы немножко маяться будете, но от ваших немного исходов маяния вам не захочется больше что-то сидеть, вам не захочется думать, вам не захочется гадать, вам не захочется что-то планировать, вам захочется больше действовать. И вот к чему. Возможно, кому-то действовать стоит, не стоит, я не могу сказать, но вы здесь будете действовать, будете вливаться, то есть возможно также появится энергия, жизнь, адреналин. То есть вот здесь такой позитивный энергетический комок, который немножечко затерялся, немного кто-то здесь запамятовал о чем-то, а кто-то здесь не ценит то, того, чего имеет в данный момент времени, и хочет что-то изменить, перевернуть <coughs> с головы на ножки. Поэтому, дорогие мои, здесь больше, я бы сказала, тот вариант, который как раз таки позитивные... события больше зависит от вас. Возможно, их как не будет, если вообще не сказал бы тогда вообще бы вариант такого не был я бы сказала что здесь больше позитивные события зависят от вас вашего желания вашего адреналина вашей жизнедеятельности ваших энергий также от того какой идеей вы загоритесь в ближайшее время поэтому вот я бы сказала больше какой-то такой у нас момент поэтому Дорогие мои, вот такой очень сильно интересный вариант. Да. да, дорогие мои. Новый путь, новая любовь, кто о чем думает. Ну здесь вот я бы сказала, здесь отличительная черта всех людей. У них есть понимание того, что с ними происходит. То есть у кого-то кто-то хочет новый бизнес развить. Еще больше. Кто-то хочет новой любви, но не знает о том, какая, допустим, любовь, либо что определенный человек думает. А кто-то здесь потерпел значительную фиаско в каком-то своем определенном деле, который, возможно, он растил, либо что-то с ним делал, постоянно ждал но потерпел крушение фиаско, поэтому, дорогие мои, вы немножко в этом плане все тесно связаны и захотите преодолеть какие-то невзгоды, захотите понять, что будет происходить дальше, возможно, загоритесь всякими идеями, планами, но возможно кто-то здесь не о своей, допустим, половинки, либо определенному э, кругу своего лиц своих лиц не скажет об этом вот что еще бы я бы добавила поэтому дорогие мои вот какой-то такой интересный у нас вариант спасибо вам и надеюсь что у вас все получится давайте перейдем к следующему варианту так и у нас совет для второго варианта еще добавили добавили совет для второго варианта ну соответственно а что же а -а -а. ну да ну да что-то мы сказали в принципе да Дорогие мои, полагайтесь на себя, на свои силы, на свою интуицию. Возможно, некоторые трудности все-таки вас ждут на пути. Не будет все так безоблачно, как возможно, показалось на первый взгляд. Но не могу сказать, что по десятке жезлов вам прям показалось. Здесь больше какая-то непреодолимая тяжесть может показаться. Поэтому, дорогие мои, слушаем свою интуицию, слушаем себя, свои, какие, пользуемся только своими силами рассчитываем только на себя. Путь будет этот, где вы хотите что-то преодолеть, не особо безоблачным. Поэтому полагайтесь на свою силу. Возможно, на какую-то даму у нас. Интересную, харизматичную. да. Не сказал бы, но все равно здесь больше как-то. Больше, да. Больше все-таки на себя. Если, бы вы, если вы женщина, если вы мужчина, возможно, вашим подспорьем будет дама. Вот я к чему? И ее интуиция. Да давай еще. Угу. Поэтому продолжайте некоторый свой путь искания и того, чего вы захотите реализовать в ближайшем будущем. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. А здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Позитивные события ближайшего времени. Так, ну, я бы не сказала, что вы немножко по башке получите. Ну, дорогие мои, ну по башке здесь получите. Ну, а вот нефиг было плакать, либо не будет. Не надо плакать и не, много, не надо много думать. Надо делать. Уже дела. Поэтому, дорогие мои, ну немножечко... Давайте так. В ближайшее время, возможно, переоценка ценностей ваших жизненных. Возможно, также вы будете иметь дела с какими-то органами, я не исключаю. Дорогие мои, все не де что не делается, у нас все к лучшему. Вот всегда помните эту, пожалуйста, фразу по пятерке чаш. Возможно, также переживать какие-то события, которые вы не особо будете подвластны. Возможно, кто-то здесь столкнется с реальной своей кармой. За какие-то плохие проступки будете плохие, плохие дела вести. Да? Возможно. Поэтому в ближайшее время здесь больше связано с некоторой немножечко жестью, с некоторыми испытаниями, но они будут немножечко вас модернизировать, они будут вас улучшать. Ваше мировоззрение, ваш взгляд, вы будете находить свои возможности в этом. Поэтому здесь, в принципе, чего-то бояться не имеет смысла, от слова совсем. Поэтому, дорогие мои, какие бы, изменения не были, даже если они очень сильно печальны. Никогда не отчаивайтесь, всегда есть выход. Но если эти изменения особо нельзя поправить, либо измените это не в вашей власти, тогда здесь я только могу вас поддержать. Поэтому, дорогие мои, здесь вот может такое проиграться у некоторых людей по пятерке чаш. И по смертушке. Поэтому, дорогие мои, если кто столкнется с трудностями, которые невозможно что-то исправить никаким образом, то здесь я только вас могу поддержать, что все у нас к лучшему, что какие-то изменения у нас происходят не просто так в нашей жизни, что всему есть свое время, всему есть, на, на все есть своя причина. Поэтому, дорогие мои, правда, здесь, если что, то я с вами. И наш канал очень с вами, поэтому вот. Но также есть здесь и глобальные изменения, которые как раз-таки заставляют людей переоценивать свою действительность. То есть ценить то, что у вас сейчас есть. Не просто проживать и не просто существовать, а оценить каждый миг, каждое мгновение. Поэтому по башке кому-то здесь прилетит за это, кто здесь особо ничего не ценит. Поэтому, дорогие мои, вот здесь, я бы сказала, полная жесть может случиться. Также здесь может и касаться и других людей. И, да... Это может касаться и в отношениях также. Не только по каким-то урокам и каким-то предметам, но и отношения с человеком, с окружением, с близлежащим с человеком, отношения с каким-то человеком, который в в тоже. Но некоторые свои, своего рода некоторые испытания здесь могут присутствовать в ближайшее время. Позитивные события сказаны ведь. Да. Поэтому, дорогие мои, возможно, некоторое у кого-то здесь будет, а, у некоторых, возможно, проиграется то, что некоторая, плохая связь, да, вот плохая связь между людьми будет также. Возможно, у кого-то сло... сложные отношения будут с детьми, тоже я не исключаю. Либо какая-то сложная переписка на расстоянии, то есть... Все какие-то невзгоды, если какие-то все испытания, они приводят автоматом к вашей победе. Главное при этом просто быть открытой к этому. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я только могу э, как-то... Давайте совет, хорошо, давайте совет. Здесь. Будьте сильнее, пожалуйста, и мудрее при распределении своих сил и обязанностей в э, для ближайших событий. То есть... Э, э, более равномерно распределяйте свои обязанности. Соглашайтесь на какие-то вещи, если кто-то вам что-то предложит. Потому что может открыть очень сильно интересных много возможностей. Не по-русски сказал, но а, при этом правильно. Поэтому, дорогие мои, а, все в вашей власти, все в ваших руках. Но при этом с толком, пожалуйста, распоряжайтесь своей силой. Вовремя отдыхайте, либо набирайтесь наоборот больше сил до определенных скачков в жизни. Делайте и прилагайте также усилия. Соглашайтесь на какие-то определенные вещи, которые э, вам могут предложить ни с того, ни с сего. Это вот это как фильм всегда говорит «да». Вот то же самое о Джуму Керри. Немножечко похожий совет. Если какие-то такие у вас будут, кто-то вам что-то говорит, соглашайтесь. Говорите жизни «да» больше нежели нет. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала больше вот какой-то такой у нас сложный, непростой, но интересный, ведущий к победе. И то, что я верю, что многие люди здесь преодолеют много преград, которые могут встретиться на пути. Поэтому будь то какие-то болезни, препятствия, потери, либо столкновения с препятствиями, в виде болезней всяких. Поэтому, дорогие мои, шестерка жезлов, все-таки императрица. Я бы сказала, победа за вами. Ну, соответственно, все зависит, конечно же, от вас. Я вас верю. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Это особый вариант вот этому. Поэтому, если что, совет вы знали. И знаете теперь. Поэтому давайте к следующему варианту. Здравствуйте. Кто у нас выбрал четвертый вариант? у вас позитивные события ближайшего времени ну дорогие мои у вас какие-то очень сильно интересные сейчас будут происходить шансы в жизни ими воспользоваться либо нет либо от них уйти это будет ваш выбор сразу говорю потому что здесь у нас все-таки туз пентаклей Поэтому королева, королева мечи только немножечко отвернута от туза Пентаклей к пятерке жезлов. Поэтому вам будут в ближайшее время времени, времени, в, в ближайшем времени времени э, будут предоставлены шансы в жизни, будь то личная жизнь, либо ваши, как, ваши какие-то прогрессы. Возможно, что-то улучшить, что-то создать. Также, возможно, возможно, просто у вас будут... Э, да, испытывать, возможно, испытывать да, некоторые события, возможно, вам удастся улучшить саму, саму себя, либо самого себя, я не исключаю. Но здесь, возможно, вам будут предоставлены шансы от некоторой женщины, тоже я не исключаю. Воспользоваться им или нет, это больше от вас зависит. Возможно, также здесь шансы связаны, чтобы стать лучше, вот и хотела бы очень сильно на это намекнуть. То есть какие-то шансы в жизни. Какого плана и дальше характера? Я вам, в принципе, все сказала, потому что у нас верховная женица, поэтому не скажу, не знаю. Но по совету могу, в принципе, вам сказать и как-то обнадежить тем, что, дорогие мои, творите, что хотите правда, смотрите, у нас все-таки девяточка Пентакли. Делайте то, что вы считаете должным. Делайте то, что вы захотите в ближайшее время и к чему, в принципе, вы стремитесь, чтобы что-то сохранить, либо также что-то создать, еще что-то дополнительно новое. Поэтому, дорогие мои, здесь вот все карты в руки четвертому варианту. Шансы будут, намеки будут, судьба скажет да, но решать. Да, к вам, либо да, к другому человеку решать очень сильно вам. Это, пожалуйста, надо вам помнить. По пятерке жезлов могу предположить, что, возможно, не все с этими шансами будут соглашаться. Дареному коню зубы. Не смотрим, поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Правда, делайте то, что вашей душе угодно, то, что вам хочется, то, что вам приятно, то, что делает вас счастливее, то, что делает вас спокойнее. То есть делайте. Все, все, все перед вами все жизненные пути воспользоваться или нет, конечно же, решать вам, Поэтому здесь, я бы сказала, разные шансы. Почему? Потому что здесь по королеве мечей, по пятерке жиров не всегда можно уяснить. Возможно, стать лучше, стать мудрее, стать опытнее. Возможно, кому-то чему-то обучить. То есть, какая-то новая ступень в развитии, либо самого себя, либо тех, кто за вами. И кого вы обучаете, либо кому вы именно что-то говорите и что-то прорицаете, тоже я не исключаю. То есть вот здесь вот какой-то новые новые пути, новые витки, новое развитие, новый год, дорогие мои. Ну правда, у ну, меня больше даже слов особо и нет. Поэтому, дорогие мои, все в ваших руках, все в вашей власти. И я бы сказала, думайте, прежде чем какие-либо дела делать поэтому вас, вы а, очень можете много свернуть каких-то гор вы можете достичь много высот но при этом вам надо будет преодолевать какие-то препятствия, я не исключаю пятерки из жезлов, либо с кем-то соревноваться, либо даже соревноваться с самой себя из вчерашнего дня. Это тоже, пожалуйста, надо помнить. Становитесь лучше, потому что у вас есть все шансы для многих изменений в вашей жизни. Поэтому спасибо вам. и да, и делайте что, творите что, хотите что, в душе угодно. Поэтому <как> спасибо вам то, что досмотрели э, расклад до конца. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.